Итак, а, у нас в программе должна быть сейчас должен быть его алексей орлов с нами очень долго и упорно боролся с с техникой с интернетом но все-таки победил здравствуйте алексей добрый день ну вот все в порядке теперь я вас вижу слышу а, и наши радиослушатели тоже и наши зрители на youtube канале тоже могут видеть и слышать вас ну, что ж, в эфире программа «Моя Америка», Алексей Орлов. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа! Слава Украине! Этими словами я начинаю сегодня все свои передачи, дамы и господа, потому что все мы переживаем, не просто переживаем, мы болеем за Украину в надежде, в уверенности, в уверенности, что Украина победит. И сегодня я буду рассказывать, дамы и господа, о фюрере Путине и миллионах его рабов. Фюрер Путин и миллионы его рабов. Значит, если мы с вами будем полагаться на опросы общественного мнения, есть такой Всероссийский центр изучения общественного мнения. Мы с трудом можем полагаться сегодня на эти опросы, но если мы будем на них полагаться, то 71% населения России поддерживает... Специальную операцию, так это называется, специальная операция, то есть агрессию России в Украине поддерживает 71%. Ну, а если мы не будем полагаться на результаты этого вопроса, что мы с вами подумаем, дамы и господа? Давайте мы вспомним забитый под завязку стадион в Лужниках в Москве. 81 тысяча размахивала флагами российскими и флагами с... Эмблемой со словом со с буквой z Ну, легко предположить, что в этом многотысячном в 81 тысяча были только поддерживающие Путина люди. Они скандировали его имя. Теперь, дамы и господа, если бы все это действие происходило, ну, где-нибудь я не знаю, в Хабаровском крае, в Тюменской области. В какой-то татарастань. Окей, мы бы с вами могли сказать, ну, ну необразованные образованные люди. Но дело происходило в Москве. То есть происходило там, где живет нам. Хочется верить, или мы, по крайней мере, можем считать, цивилизованная часть российского общества. У них есть смартфоны. Они имеют доступ к любой информации. То есть они должны знать, что происходит в Украине. Тем не менее, они поддерживали фюрера. И вот самое простое объяснение. В чем дело? Что с ними случилось? Они что, безмолглые, слепые, одурманенные пропагандой? Все это возможно. Но такое объяснение, дамы и господа, оно поверхностное и, с моей точки зрения, мало что объясняет. Причина вот этого безумия, этого ужаса, более глубокая. Это наследственная причина, наследственная. Она она в генах этой обезумевшей толпы 71%, 75%, 60% неважно, а большинство россиян. Это сегодняшняя Россия, сегодняшняя, это в генах, и она всегда была такой. Вот передо мной есть в школе, помните, мы, мы все хорошо учились в школе, помните балладу, Александра Сергеевича Пушкина «Песня о вещьем Олеге». Вот она начинается так. Я читаю, чтобы не сбиться. Как ныне сбирается вещи Отомстить неразумным хазарам к села и нивы за набег Обрек он мечам и пожаром. Вот это и есть, дамы и господа, тысячелетняя Русь. Она такой была при Олеге Рюриковичи и такое она сегодня при тюрире Путине. Сегодняшняя Русь. И вот в эти недели, вот сейчас в это время, когда началось это началось вторжение российских диких орд в Украину, наш с вами интернет. Заполнен цитатами из книги Декустина, французского маркиза Адольфа Декустина. Он путешествовал в России в 1839 году, там царем был Николай I, он написал книгу. Книга называется «Россия в 1839 году». И вот наш интернет сегодня заполнен цитатами из этой книги. И я уверен, что многие из вас получили и неоднократно массу цитат. Я хочу что-то процитировать из Декустина, чтобы мы с вами пол поняли от А до Я. Ну, поняли, как отличники в выпускном классе, что из себя представляла Россия в 1839 году. И мы с вами убедимся, что Николаевская Россия, 30-е годы 19 -го века, она во многом напоминает путинскую. Сказать точнее, путинская напоминает Николаевскую. И вот я сейчас процитирую. Стена, я буду читать, потому что я на память не полагаюсь, у меня старческая память, я не все запоминаю, поэтому кое-что привык выписывать. Я буду читать. Например, сохранить рассудок после 20 лет пребывания на российском престоле может либо ангел, либо гений. Нынешний варяк, нынешний фюрер пребывает на российском престоле 22 года. Дальше. В сердце русского народа кипит сильная, необузданная страсть к завоеваниям. Вот это у них в крови, дамы и господа, в генах. У них страсть к завоеваниям. Двинемся дальше. Русские гораздо более озабочены тем, чтобы заставить нас поверить в свою цивилизованность, нежели тем, чтобы стать цивилизованными на самом деле. Об их цивилизации мы можем судить по... Видеокадры, по фотографиям, которые потрясли мир в последние 3-4 дня. Вот это их цивилизация, тысячелетняя цивилизация. Дальше. Покорство у русских добродетель врожденная и вынужденная. Вот мы видели эту толпу на стадионе в Лужниках в Москве. Это покорные рабы. Лгать в этой стране означает охранять общество. Сказать же правду, значит совершить государственный переворот. Но ну, мы с вами знаем, вышел человек на где-то то ли в Саратове, то ли где-то еще, просто с пустым плакатом, там ничего не было написано. Его арестовали, почему? Он говорит, ничего не написано. Они говорят, там да, мы знаем, там ничего не написано, мы знаем, о чем ты размышляешь. Такая цитата Кюстина. «В армии невероятное зверство, дамы и господа». Но это просто написано несколько дней назад. «В армии невероятное зверство». Какая армия была при Николае, такая она армия сегодня при Путине. Воровство укоренилось в их нравах. Кто в России не ворует, дамы и господа? Мы можем вспомнить с вами Салтыкова-Щедрина, правильно? Не только Кюстина. Кто в России не ворует? Дальше. Варварство укоренилось в их нравах. Опять-таки, это иллюстрация к тому, что мы видим в эти дни. В России разговор равен заговору, мысль равна бунту. Тоже. Для русских слова важнее реальности. Вот это совершенно точно, слова важнее реальности. Фюрер Путин объявил, что Россия никогда не вела... Никогда не была агрессором, всегда была жертвой агрессии. И правильно, для русских слова важнее реальности. Двинемся дальше. Обо всех русских, какое бы положение они ни занимали, можно сказать, что они упиваются своим рабством. Вот это точно. Коленно преклоненный раб... Грозит о мировом господстве, надеясь смыть себя позорное клеймо отказа от всякой общественной и личной вольности. Еще. В России единственный дозволенный шум суть – суть крики восхищения. Вот в России сегодня допускаются крики восхищения Путина. И так далее, и так далее, и так далее, дамы и господа. Вот что интересно. До России... Он, Кустин, вообще маркиз любил путешествовать. Он до России бывал в Англии, бывал в Шотландии, в Швейцарии, Англии, Испании. Почему его занесло в Россию так далеко, Он далеко, дома не уезжал и занесло в Россию? И у нас на это есть объяснение. Все дело в том, что за несколько лет до того, как Кустин поехал в Россию, за несколько лет его соотечественник маркиз Алексис Детаквиль, Побывал в Соединенных Штатах. Он побывал в Соединенных Штатах в 1835 году. И он отчитался перед читателями, перед французами о своей поездке книгой ⁇ Демократия в России ⁇ Вот, кстати, дамы и господа, эта книга есть совершенно прекрасная книга. Она есть у меня, она есть вот на русском языке. Издана. Я вам советую, тот, кто интересуется, вот как возникла наша страна, Соединенные Штаты Америки, это интересно, книга Детаквиля. Так вот, в этой книге есть несколько слов, несколько предложений о России. И эти слова России заинтересовали Кюстина. Я процитирую э, отрывок из книжки э, Детаквиля. В Америке для достижения целей полагается на личный интерес и дают полный простор силе и разуму человека. Что же касается России, то можно сказать, что там вся сила общества сосредоточена в руках одного человека. В Америке в основе деятельности лежит свобода, в России рабство. У них разные стоки и разные пути. Но вполне возможно, что проведение в тайне уготовило каждый из них стать хозяйкой половины мира. И вот Кюстина заинтересовала именно вот эта фраза, что у них, у России, в Соединенных Штатах разные пути развития, но проведение в тайне уготовило каждый из них стать хозяйкой половины мира. И вот Кюстин заинтересовался... России туда поехал, и мы уже с вами знаем, вернувшись из России, написал книгу Россия в 1839 году. Что интересно, эта книга Кюстина была запрещена к возу в Россию. Ну, запрещена к возу в России. Вам не напоминает эти времена, но времена, когда мы жили в Советском Союзе, когда книжки были запрещены к возу в России. Но эта книжка была все-таки ввезена в Россию. Помните, в мои годы мы говорили про такие книги, нам так доставляли Милована нам доставляли Авторханова, нам доставляли Солженицына, мы это называли там издат, там издат, он был издан там и привезен к нам в Советский Союз. Так вот, оказывается, там издат существовал еще в те далекие времена. Значит, книжка Кюстюна, книга «Россия в 1839 году», это тоже стал издат, и она была завезена в царскую Россию. Опять-таки, интересен вопрос. Ну, она была по-французски, мы с вами знаем, аристократия российская говорила на французском языке. Существует, ну, сведения, скажем так, что Николай, первый Николай... Он почитал, стал читать книжку, потом он ее бросил под стол, сказал, что это дрянь, гарбич. Он по-французски сказал гарбич, я не знаю. а потом все-таки он, членом своей семьи, кое-что зачитывал. Так вот, в царской России эта книжка никогда не была переведена на русский язык. Никогда. Советский Союз. Значит, эту книжку перевели частями не всю выборочно перевели частями и назвали ее не россия в 1839 году ее назвали николаевская россия Значит, в советском союзе эта книжка тоже не была переведена ее перевели в 1996 году когда уже от империи зла не осталось и следа. так вот я предполагаю дамы и господа что в сегодняшней путинской россии книгу кистина не, она не рекомендована для изучения, для внеклассного чтения в школах, ее никто не рекомендует. Я также предполагаю, что ее не рекомендуют для вне э, университетского чтения в, в, в российских университетах, высших учебных заведениях. Я также предполагаю, что... И книга Детаквиля «Демократия в Америке» также не рекомендуется в путинской России, потому что эта книга рассказывает о величии Америки. А там, как, как, как, как они считают, как они там нас называют, пиндосы, америкосы. Но, в общем, эта книжка тоже не рекомендуется для чтения. Вот что интересно. Детаквиль путешествовал по... Соединенным Штатом в 1831 году. Президентом тогда был Эндрю Джексон. Но мы с вами Эндрю, знаем Эндрю Джексона, потому что этот отрок изображен на 20-долларовой купюре. Его во всем мире знают. 20-долларовая купюра самая популярная. Кроме того, Эндрю Джексон – это любимый президент Дональда Трампа. Мы поэтому его с вами знаем. Так вот, Детаквиль, он путешествовал по Америке как раз в это самое время. Кюстин путешествовал, мы уже с вами знаем, через несколько лет, в 1839 году. И, дамы и господа, вот это важно, вот это важно. В книжке Кюстина ничего вообще не говорится о, о религии. он, ну, его это не очень интересует. В книжке Детаквиля совершенно ясно говорится, что основы американской демократии – были заложены пуританами которые высадились в 1620 году на берегу Массачусетского залива мы с вами это прекрасно знаем правильно и он обращает внимание на то что пуритане были протестантами он делает акцент на это что вот Именно пуританство, протестанство, и заложило посе... основы демократии в Америке, посеяло имена американской демократии. И мы с вами знаем основы протестанства. Я напомню, это достаточно интересно. Образ жизни, он требует целомудрия, астетическое ограничение потребностей, требует бережливость, требует трудолюбия целеустремленность и пританизм включал главные требования протестантонизма теперь давайте обратимся к религии российской это у нас православие но ну, мы знаем с вами а есть три христианских конфессии – это протестанство, православие и католичество. Давайте поглядим на разницу между протестантизмом и православием. Вот когда мы увидим разницу, мы начнем совершенно ясно сознавать и понимать, что заложено в основе в генах одной стороны жителей и в генах другой стороны. Я прочитаю, я готовясь к передаче, я специально решил... Ну, чтобы нормально изложить словами не церковными, а словами светскими разницу между вот этими двумя религиями. И я читаю то, что я выписал. Значит, протестанты, у них источник веры – это Библия. Библия. У православных – это Библия и житие святых. У протестантов каждый человек читает Библию сам и сам может ее трактовать. У православных Библию читает только священник, и он же трактует ее. У протестантов священник выбирается народом, у православных народ не выбирает священника. У протестантов нет главы церкви, вообще нет, у православных патриарх. У протестантов священники носят обычную одежду. У православных священники носят богатые наряды. Богослужение у протестантов может быть в любом здании. У православных – это соборы, храмы, церкви. У протестантов грех отпускает только Бог. У православных – священники. Это лишь некоторые различия, но они легко объясняют, какой христианской стране демократический образ правления ближе, протестантской или православной. Конечно же протестантской, в которой нет главы церкви, которому следует подчиняться. Естественно, в протестантской, в которой священника выбирают сами прихожане. Снова остановлюсь на грехах. В православной церкви, в стране, в православной стране, будем говорить так, грехи отпускают священники. И можно грешить бесчетное число раз. Сколько вам вздумается, вы можете воровать и насиловать, убивать и мародерствовать, пьянствовать и туриятствовать, унижаться перед вышестоящим и унижать ниже стоящего православный священник отпустит вам все эти грехи. Грешнику протестанту предстоит отчитываться только перед Богом. И дамы и господа, процитирую еще двух известных нам всем деятелей. Чернышевский. «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу все рабы». Тютчев Гениальный поэт в который, кстати, был и чиновником, правительственным чиновником. Его слова «Русская история для Петра Великого – сплошная панихида после Петра Великого». Одно уголовное дело. Вот сегодняшняя Россия живет в эпоху одно уголовное дело. Оно было при царях, оно было при советской власти, и сегодня это одно уголовное дело. Ну, дамы и господа, имена только двух этих русских людей, Чернышевского и Тючева, дают нам всем совершенно ясно понять, что в России далеко не все рабы. Ну, не все рабы. Да, далеко не все. В России всегда были отступники. Теперь, опять-таки, что нам известно со школьной скамьи? Я говорю со школьной скамьи, я имею в виду советскую школу. Я не знаю, чему учат сегодня в путинской школе. То, что образование гораздо хуже, я в этом не сомневаюсь. Так вот, со школьной скамьи нам известно, что в первые десятилетия XIX века в России сформировалось общественное направление, которое назвали западничеством. Западники. Ну, один, одно это название свидетельствовало о западном образе мысли его участников. Ну, первым западником мы опять-таки знаем со школьной был Чадаев. Да? Мы знаем Чернышевский, Белинский, Герцен, Тургенев много. Западникам противостояли славинофилы. Что было написано на знамени славинофилов? Это их собственная формула: православие, самодержавие, народность. Вот православие и самодержавие. Ну, славинофилами были Достоевский и Даль. Можно назвать других, господ. Западники. Они ратовали за конституционную монархию, причем самые радикальные они даже ратовали за республику. Славянофилы выступали за неограниченное самодержавие. Западники были против какого-либо влияния религии на государственные дела. Славинофилы считали веру, веру краеугольным камнем исторической миссии русского народа. Теперь, дамы и господа, давайте перекинем мост из прошлого в настоящее. Вот я не боюсь использовать термины почти 200-летней давности. И, используя эти термины, мы должны с вами заключить, что сегодняшняя Россия – это царство славинофилов. Возможно, их 70%. Возможно, чуть меньше, возможно, чуть больше, но они задают тон. Россия поэтому была и остается такой, какой и увидел в 1839 году маркиз Дикюстин. Ну, я приведу только один пример. Епископ Кирилл, это ныне патриарх московский и всея Руси, он поддержал агрессию России в Украину. Ну, что касается западников, то, на мой взгляд, эти люди не ошибутся, если при первой же возможности покинут страну обитания, поскольку западникам в нынешней России и в предстоящей России, в предстоящие 2-3 поколения ничего хорошего не обещает. Теперь, перед тем, как закончить монолог, я процитирую, Збигнева Бжезинского. Ну, мы все знаем, кто такой Збигнев Бжезинский. В, в 1987 году в Америке выходило новое издание «Дикюстина», и Бжезинский написал предисловие к этой книжке. В этом предисловии есть такие слова. Замечательные, дамы и господа. Цитирую Жебатинского. «Бжезинского, прошу прощения, говорился не Жебатинского, а Бжезинского». Ни один советолог еще ничего не добавил к словам Декюстина, о русском характере и византийской природе русской политической системы. Чтобы понять современные советско-американские отношения, мы можем сказать э, российско-американские отношения, понять их во всей их сложности, политических и культурных нюансах, нужно прочитать всего две книги. Только две книги прочитать, чтобы понять разницу между Россией и Америкой. Надо прочитать... «Демократия в Америке» Алексиса Деквиля Дик, и «Россия» в 1839 году написанную Маркизом Декустиным. То, что написал Бжезинский в 1987 году, в 1908 году, это совершенно справедливо для нашего 2022 года. И мой вопрос, дамы и господа, я закончу монолог вопросом. Воспользовались ли Советом Бжезинского Пациент Байден и шалава Харрис. Вот на этом риторическом опросе я заканчиваю монолог. Будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.